И я считаю нашим долгом, на нашем ресурсе, единственным в своем роде, вот к сожалению, он единственный, но нету ресурсов, которые пока нету, а я очень хотел бы. И я многократно про это самое озвучивал это, да, и давал, ну скажем так, авансом некоторым из блогеров, да, вот такой аванс давал, что вот они выходят, сколько я хвалил ресурсов, чтобы они вот вышли, да, вот, чтобы они вышли и начали все это дело, а они сдуваются, а они сдуваются, да. Вот. Стыдно слушать последний э, ролик э, Колыбель э, жизни да, Колыбель жизни вроде бы да, Озвучил блин Наши священодействия Ну прекрасно все, я в восторге был При благодарность и поклон Слушая этот ролик Он говорит об этом самом О материализации э, Опять же Зеланда берет на щит да, Не того чтобы обратиться к нашему ресурсу Взять нас на щит да, вот, А берет Зеланда вот, вроде бы хорошо, вроде здраво, э, э, колыбель души, да, вот, но, тем не менее, тем не менее, если кто внимательно слушал, а я все внимательно слушаю, и что он сказал, да, э, он пошел что-то там приобретать какую-то нужную, эту самую, да, ну, чтобы стримить, да, этот самый, да, ролики писать, что-то там для компьютера, чтобы модернизировать, да, прекрасно, это нужно, это злободневно для всех, э, и я не исключение, и он пошел взять, взял еще какое-то количество денег для того, чтобы купить, Блять, эту куртку к зиме подготовиться. Но вы понимаете, какая, какой бред это самое. И это один из самых светлых, самых продвинутых ресурсов, блин. Он говорит о материализации, о том, что Зеланд про это продвигал, да, вот эти все вещи. Вы понимаете, что это самое, да? И в то же время говорит, да вот же это самое, влетела ему мысль, но он же ж не отследил, кто мысли эту заслал. И надо пойти купить эту аляску, блин, потому что орже, вот жлим близко, блин, ёлы палы. На кого опереться, светлые мои соратники, соратницы? Если даже столь продвинутые ресурсы, вот, у вот так вот буквально гадят, гадят себе же на голову и пытаются нагадить нам в душу. Вот, у вот так вот буквально гадят, гадят себе же на голову и пытаются нагадить нам в душу. И пытаются нагадить нам в душу. Как обойти здесь без мата? Как не отпускать за трещин? Ну как? Как же ж достучаться, блин, если самые светлые вот такую тупость проявляют? Он пишет ролик о Зеланде, как называется методика, транссерфер реальности, да, это по Зеланду. То есть по-нормальному, по-русски, да, это материализация, воплощение своих идей, своих мыслей, вот по-русски говоря. И в то же время говорит о том, что надо купить э, зимнюю куртку. Ну, можно было это как-то мимо кассы, не в ролике об этом говорить, а другие примеры привести. Но я эпизодически буду крыть крепким словом всех, абсолютно всех, которые позволят себе по недоразумению, по глупости, а то, что в одно ухо влетело, а и вылетело из непонятно какого прохода, то ли переднего, то ли заднего, какую-то чушь, какую-то глупость. Вот. В этом же ролике говорит, что надо раньше было так, перед тем как что-то делать, надо подумать. И сам же говорит, надо теперь подумать перед тем, как подумать. И вот такую хрень сморозил. Передаю микрофончик. Да, Олег, дополню, да, это он запускает тем самым цепочку событий. Вот эту. Тем более помноженное на такое количество просмотров. Зрители, которые его смотрят, еще сильнее увеличивают. Поэтому надо это все во здравости прощать. Как вам говорили эти, все над ними смеялись, над этими, над шаманами этими. Не помню, то есть Казахстан, то есть откуда там еще. Зима не будет. Вот. Это Будете смеяться, а потом будет все это подтверждаться. Я сейчас тоже я могу сказать. Зима не будет. Вот я могу сказать. Наводнение будет в Западе. Вы посмотрите, а потом будете смеяться. Вот это вы запомните? Вот на это настройтесь, это действительно так, это правда. Это правда. Сегодня 5 октября, у город Туськаминогорск. Зимы не будет, друзья. Куртки не покупаем. Ее просто не будет, шаманы сказали. Помидорки у меня вот тут растут. И я считаю нашим долгом, на нашем ресурсе, единственным в своем роде, вот к сожалению, он единственный, но нету ресурсов, которые пока нету, а я очень хотел бы. Так и ходят по кругу, спорят, доказывают, изменяют мир. Не зная ничего, позволяют себе иметь мнение по любому вопросу. И каждый считает, что именно он знает, как нужно.